Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня перед тем, как вы посмотрите слайм и инстаграм, хочу показать вам свою новую покупочку. Это ингалятор небулазер, который делают в Швейцарии. Он очень классный, потому что сделан в форме поезда, чем понравится ребенку. Его используют при сильном кашле. Ранее с Олей нам приходилось сходить в поликлинику, чтобы пройти данную процедуру, а теперь мы можем делать ее дома. Единственное, вам необходимо брать, рецепту врача или использовать просто физраствор. Ни в коем случае не используйте никакие отвары трав. Это запрещено. То есть самостоятельное лечение очень вредное. Хочу сказать, что он пришел в очень красивой упаковке, очень понятная инструкция. Сам паровозик очень яркий, мы с Олечкой на него наклеивали наклеечки. Здесь сверху кнопка включать-выключать, внутрь него заливается физраствор. Очень удобно то, что внутри есть вот такое отделение для розетки, чтобы ее спрятать, когда вы его убираете. И Оль, на внимание, данный паровозик прям привлекает. И данная процедура превращается с ребенком в игру. И вот в таком специальном мешочке у нас находятся маски и трубочки, которые мы подключаем к нашему небулазеру и дышим. Так что всем советую данный приборчик. Он очень хороший и очень яркий. И думаю, что ваш ребенок обрадуется такой процедуре, не будет бояться дышать. Так что, если нравится, обязательно поставьте лайк. А сейчас давайте скорее смотреть слаймы Инстаграм. Всем приятного просмотра.